Поспать. Так, спать можно только ночью. Ладно. <свы> <свы> <свы> эм. Ребята, мы нашли алмазы. Ура! Так. Ладно, пофиг на это. <звук> Блин, а! Блин, у меня столько хлама. В принципе, еще и можно это переделать. <звук> Господи, я его не заметил вообще. А! Ой-ой-ой! <звук> <На. звук> Господи! <звук> а! Господи. За что? Нет! А -а -а! Господи! Ладно, возвращаемся. Возвращай. Господи, я так испугался. Это просто жесть. Ладно. Да вы что, серьезно? Дайте мне нормально выживать. Господи, как мне это обойти? <св> да, господи. Короче, в этой серии я буду, наверное, добывать алмазы. <св> Боже мой, что это такое? <св> Чего? Наезденький! Господи, не надо, нет. Понял. Куда?! иди А-а-а! Чё? Нет! А, -а, -а, -а. А, -а, а Понятно.